Каждому студенту после ВУЗа нужно было пройти отработку. Я не хочу там работать. Где? В психушке. Может, можно найти другое место? Вы опоздали.